Внимание, тревога! Агент 007. Три человека были убиты. Пропала Электро и чип. Нужно все выяснить. Мы подозреваем, что миллион долларов, которые Электро проиграла в казино, может быть оплатой за что-то Жуковскому. Мы засекли место расположения машины Жуковского. Найди Жуковского и выясни, что он знает, пока Ренард или Электро не добрались до него первыми. А, 007. Прекрасно. У меня есть для вас кое-что. Это маленькая портативная видеокамера. Но это не просто видеокамера. Она также работает, как базука. Она выпускает специальные ракеты, которые наводятся на тепло. Есть один минус. Одновременно может быть заряд в несколько ракет. Однако не волнуйтесь, я припас для вас дополнительные заряды. Джеймс, захвати мне какой-нибудь подарочек с задания, только сначала выполни миссию. Здесь больше нечего ждать. Кто вы? Как сюда попали? Какое дело вы ей поручили? Я думал, это вы ей поручили какое-то дело. Вы думаете, я не знаю, что здесь происходит? А вы даже и глазом не моргнете. Что вы хотите от нее? Если я был на вашем месте, отношения с таким человеком, как вы, я... Был... Да вы знаете, что может натворить 20-мегатонная бомба. У вас есть голова на плечах. О чем вы говорите? Сегодня утром украли атомную бомбу. Какая цель вашей совместной работы? Я не знал. А что вы вообще знаете? 007. Используйте заряды помощнее, чтобы уничтожить вертолеты. Обычным оружием. Их... Отправляйтесь прямо в трубу 007. Снаружи вы слишком уязвимы. Кройте газовый вентиль и постарайтесь привлечь вертолеты на выходе. Мы уже здесь. Я ничего о ней не знаю. Эти лезвия приготовлены для вас. Для чего король послал вас на смерть? Дайте мне уйти. О! Очень плохо, но у нас здесь нет шампанского. Очень остроумно. Ладно, ладно. У меня было для нее у меня было для нее оборудование, которое должен был заставить. И они бы заплатили за это казино. Это было особое задание. Я думал, что это будет легко. Они приготовили для нее оборудование. Где? Совершенно не знаю. Где? Где? В Стамбуле.